Ребят, всем привет! На связи с вами канал Портал 713, чат в Телеграме. И я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня я хочу вам сделать такое небольшое дополнение да, в тему ЖКХ и в тему вообще в принципе любых взаиморасчетов ваших. Есть такое понятие в Гражданском кодексе Российской Федерации, как регрессные требования. Что это такое и как это применять? А, обычная практика показывает, если вы наберете в интернете такой запрос, то вы увидите, что регрессные требования вовсю пользуются страховыми компаниями. Но, ребят, давайте не забывать, что у нас все законы имеют одинаковую юридическую силу для всех участников, да? точнее, для всех, кто проживает на территории и даже иностранные граждане, если они попадаются да, на наши территории за какие-то злоумышления и так далее, то, собственно говоря, к ним применяются в том числе законы Российской Федерации. Вот, поэтому э, нет такого понимания, что одни законы, одна часть законов действует э, на одних граждан, другая действует на другие граждан. Да? Я имею в виду четкое разделение. Если в законодательном акте не прописан конкретно персонаж, да, э, на которого действует этот закон, ну, вот, как, допустим, ПДД, в ПДД четко дано определение. Водитель. да, Кто такой водитель? Это человек, управляющий транспортным средством. Именно управляющий. Не сидящий за рулем, да, когда машина стоит. Не еще чего-то. А именно управляющий транспортным средством. То есть мы понимаем, что он должен им управлять. Значит, находиться в движении. Вот это будет водитель. да. То же самое. Если не написано четко, да, что это собственник. Да. Вот написано «собственник». Мы полезли по законам читать. А кто же такой собственник? И вот, собственно говоря, в жилищном кодексе мы находим, да, что собственник – это тот, кто владеет, пользуется, распоряжается. Да, через определенную статью, через права и обязанности собственника выражается, собственно говоря, его определение. Ну, законодатель таким образом установил, кто, кто такой собственник. Так вот, ребят, если вот, вот так вот впрямую не установлено, на кого распространяется действие конкретной статьи, либо конкретного пункта, подпункта и так далее, какого-то законодательного акта, то значит это действует на всех. Как правило, законодатель очень любит таким вот словом пользоваться, как «каждый». Ребята, слово «каждый» относится к человеку. <смех> вот эта маленькая ремарочка, которую вы должны знать. Каждый человек. Значит, не может быть каждое лицо, не может быть каждое, там, каждый гражданин, такого быть не может. Слово «каждый» означает «человек». Это равноценно. Если у кого-то есть обратные сведения, да, докажите, подтвердите мне обратное. Но слово «каждый» в международной практике используется к человеку. Значит, в международном, международном правовом поле Персон, да, это лицо. Вот, поэтому смотрите, да, по аналогии, что у нас в международной практике, если у вас есть к нашим персонажам, которые фигурируют в нашем законодательном поле, если у вас к ним есть вопросы, кто это такие, да, смотрите международные правовые нормы. Там все, как правило, все четко. И определение есть, кто это такие. Просто наш законодатель посчитал, что ну, зачем нам, баранам тупым, да, еще и раскрывать определение, кто есть кто. Если вы не догадались и не можете прочитать нормы международного права, в которых все это написано, да, то нафига мы вам тут будем что-то делать. Это ваша проблема, скажем так. Так вот, ребят, значит, регрессные требования, возвращаемся к ним. Значит, если вы посмотрите статью 10.81, да, про регресс, собственно говоря, вы должны понимать, что это такое. Ну, вот кто ведет бизнес, те поймут сразу, что это такое. Кто не ведет, тем сложнее, но я постараюсь объяснить попросту. Вот смотрите, значит, сидели два друга, выпивали, да, вот, сидели в ресторане, выпивали, кушали, и один, пришло время расплачиваться, платить по счету. И, грубо говоря, вот они насидели там на тысячу рублей, да, и, ну, сидели же вдвоем, пили же пополам, все же пополам делали, да, ну, вроде как вопросов-то никому не возникает. И здесь, значит, происходит следующий момент, полезли все за деньгами, да, и друг говорит, блин, я кошелек дома забыл. И вы говорите, да не вопрос, хорошо, сидели вместе, все вместе, давай, значит, тысячу рублей у меня есть деньги, я, значит, за себя плачу, а ты мне 500 рублей будешь должен. Он говорит, да, окей, хорошо. вот, И э, вы тогда производите расчет, да, вам выдают чек, то есть именно вам выдают чек, что вы посидели на тысячу рублей, вот вдвоем, все как бы факт неоспоримый. Ребят, и вот вы можете на этого своего друга, если он вам завтра не отдаст 500 рублей, вы можете пойти, подать на него в суд и предъявить чек. И сказать, что вот мы на двоих посидели, я за него заплатил, да, то есть поэтому вы мне возместите именно по этому чеку, ни больше, ни меньше. Ну и плюс, собственно говоря, по закону, как положено по ГПК, да, возмещает судебные издержки тот, кто, собственно говоря, проиграл. Вот кто проиграл, на того все и валят. Вот, это может использоваться в разных случаях, ребят. Это очень хорошо используют страховщики. Что они делают? То есть, две машины врезались, да? Страховая компания, не разбираясь, оплачивает ущерб тому лицу, в которого как бы ее подопечный вписался, да? Да? То есть она сначала оплатила все эти ущербы за свой счет, потому что ну, у меня с этой компанией заключен договор, да, со страховой. Ну давайте возьмем там ООО, страховая компания, да, вот она меня застраховала, я ей плачу, я попадаю в аварию. Вот, соответственно, мой оппонент, в кого я там врезалась, выставляет какой-то счет, да, там или через автосервис, либо каким-то другим путем. Ну вот он выставил счет, допустим, на 10 тысяч рублей что вот повреждений, там фара разбита, там это, это, смету прилагает, и страховая компания за свой, счет, за свой счет компенсирует эти, скажем так, повреждения, убытки и так далее. То есть она как бы за свой счет ремонтирует машинку того человека, в которого я врезалась. Да? А потом мне говорит, знаете что, Ольга Евгеньевна, ваш расчет, вот ваша страховка не покрывает, вот это не покрывает, вот это не покрывает. И вообще вы передали управление вашему сыну, а это нарушение, потому что он не вписан в страховку. Поэтому, пожалуйста, вот по вот этому вот чеку, да, вот видите, вот я, страховая, страховая компания, заплатила за ремонт вот того, значит, человека, поэтому вот у меня чек, вот у меня подтвержденные все платежи, пожалуйста, мне компенсируйте мои убытки. Вот это, вот это требование страховщика, моего страховщика, отменять денег, называется регресс. Регресс – это когда некое лицо за вас э, произвело платежи, да, что-то сделала, а потом на основании первичных финансовых документов с вас требуют возместить убытки. Понимаете, ребят, здесь важная, важная суть на основании первичных финансовых документов то есть они предъявляют что вот я оплатил ремонт той машины вот пожалуйста я имею право в случае регресса в любую в любой момент прийти в страховую и она мне покажет вот смотри счет значит из автосервиса там у лютики да значит вот тебе счет вот пожалуйста там фара там бампер тра та, -та все вот это перечень работ значит замена покраска все написано вот смета вот 10 тысяч рублей вот чек посмотри чек да я заплатил 10 тысяч рублей поэтому верни мне 10 тысяч рублей потому что ты вот здесь была не права я говорю окей хорошо ладно страховка действительно это не покрывает по договору да действительно я признаю этот долг и я его гашу если я не признаю этот долг тогда мы идем в суд да и они доказывают в суде что на основании чего они с меня требуют покрыть их убытки понятно да вот. Но почему-то все забывают, что этот регресс и вот эти вот статьи могут быть применены и к управляющим компаниям, и к ЖКХ в том числе. Более того, если вам компания выставляет требования, да, что вы должник, должник во-первых, в этом случае у вас есть два варианта, очень козырных. У нас по гражданскому кодексу должник не является должником до тех пор, пока кредитор не исполнит всех своих обязательств по договору. Точка. Вот, Значит, пока он не докажет вам лично, что вы должник, вы не являетесь по законодательству должником. Вот этот пункт можете применять везде, где угодно. Хоть в банках, хоть в ЖКХ, хоть со светом, хоть где угодно. Если вы себя так задекларировали, что ребята, стопы, никакой я не должник. Вот я сейчас на законных основаниях требую... да? На законных основаниях требую с вас вот это вот, если они вам будут рассказывать, очень любят это делать световщики и газовщики, да, что на основе, а у нас договора нет, но на основе конклюдентных действий. Значит, что такое конклюдентные действия? Конклюдентные действия – это то, что случилось по факту. А каким образом? Ну, как бы, как сказать, то есть вы по факту пришли и чем-то попользовались, да? Но вы не знали, что за это надо платить. Знали, не знали, неважно. То есть вы, в принципе, э, ну, не знаю, в, включили в гостинице платный канал, да, с эротикой, и начали смотреть. Но канал платный, но вы же начали смотреть. То есть, по большому счету, ну да, у вас там было уведомление, ну да, вы же там, вам, вас же предупредили, что если что, то взымается тарифная плата. Вы такие, ну да, хорошо. И продолжаете смотреть дальше. Вот, вот то, что вы продолжаете на основании ваших действий, вы подтверждаете, что вы согласны с той офертой, которую вам предложили. Да? То есть вам предложили, что там тарификация 100 рублей в час, и смотрите, пожалуйста, канал, тарификация пошла. И вы такие, вы не выключили, вы как бы своими действиями, да, точнее бездействиями подтверждаете вот эту вот аферту. Поэтому они решили вот это вот использовать конклюдентные действия. И, собственно говоря, да, ну мы же вам предоставляем свет, и вы же им пользуетесь, вы же как бы согласны за него платить, да, вы же знаете наши тарифы, вот они на сайте, они везде, вот мы вам счета выставляем, вы же как бы конклюдентно действуете. Но, ребят, хочу обратить ваше внимание, что на каждое конклюдентное действие, понимаете, должен быть регресс. То есть, окей, хорошо, я согласен. Да, я конклюдентно попользовался, но вы мне покажите, какой убыток и какой долг я вам причинил, да? Ну, покажите, долг где возник. Из-за того, что я смотрю, грубо говоря, ваш канал, где ваш долг возник, ну где вот. То есть, по большому счету, там можно дальше взрываться. На самом деле, конклюдентные действия у нас в законодательстве очень слабо прописаны. Я вам больше скажу, что конклюдентные действия у нас прописаны только в жилищном кодексе. Ну и дальше, по-моему, они пытались это использовать в 354-й постановлении. Не знаю, сейчас удалили или нет, но в Жилищном кодексе точно прописаны. И в 354-м, по-моему, я видела. Ребят, еще раз, да, 354 и 188-й федеральный закон. Ссылочку, ремарочку всегда делаем, что это не используется. Идите вы лесом со своими конклюдентными действиями. А в Гражданском кодексе конклюдентные действия не прописаны. Хотя сейчас они, по-моему, сделали там поправку, но, тем не менее, всегда можно отпасть. Да. Почему? Потому что конклюдентные действия, ребят, тоже нужно доказать. Особенно, что касается света. Свет у нас жизнеобеспечивающий ресурс. Да, за это предусмотрена уголовная ответственность, если вас отрубают без решения суда. Там целых две статьи предусмотрено. Вот. Как и деньги, кстати, вот кто не знал, деньги это тоже жизнеобеспечивающий ресурс. Вот. Поэтому лишение, незаконное лишение вас денег все по той же статье. Вот, незаконное лишение жизнеобеспечивающих ресурсов. Значит, что еще могу сказать про регрессивные действия? То есть любое, любое выставление вас должником, если вы не член кооператива, да, где вообще не, не требуют подтверждения, не, не применяются правила регресса, во всех остальных случаях, либо через договор да, и через акты выполненных работ. То есть если есть у нас договор, с управляющей компанией, которой все правильно по регламенту подписан, одобрен всеми собственниками т.д. и т.п. Да, там установлены тарифы, объемы, услуги, регулярность, очередность, все-все-все прописано. Вот, вы подписывали все акты раз три месяца, все как положено. да, То есть вы согласны с тем, что работы действительно выполнялись тогда ни о каких конкурентных действиях речи вообще быть не может, понимаете. Это то, что касается содержания ремонта строки. Вот здесь должно быть правило регресса. То есть если они вам предъявляют по какому-то мифическому тарифу на основании ваших же квадратных метров, да, вот, то есть квадратные метры вашего жилого помещения не порождают у вас обязанностей по их оплате за общее имущество. Понимаете, в чем прикол? вот почему ваши квадратные метры как-то участвуют в жизни общего имущества? Вот это мне вообще непонятно, да? Это вот прям коллапсы нонсенс. И когда задаю управляшкам такие вопросы, они они прям в ступор становятся. А как, а как? А что мы должны использовать? Я говорю, в законодательстве четко прописано, что только а, выделенная доля в праве общей собственности на общее имущество. Вот. Но в любом случае, ребят, в любом случае требуйте из них выполнения правил регресса. То есть, пожалуйста, подтвердите мне чеками и платежными документами, да, именно вот по установленной финансовой бухгалтерской отчетности, да, по, по установленному образцу, пожалуйста, подтвердите первичной бухгалтерской документацией, что вы именно за меня что-то оплатили. Понимаете, в чем соль? Они это не смогут никогда подтвердить, потому что все платежи принимаются на единый расчетный счет, в единый котел, в единую кормушку, там кто платил, кто не платил, уже не важно. И потом они, значит, все это платят, опять же, из общей кормушки. А они по ходу, когда вот регресс применяется, должны подтвердить, что это именно ваш долг. Вот именно ваш долг, понимаете? А именно ваш долг можно подтвердить только тогда, когда выставлено платежное поручение в отношении вас. Понимаете, да? То есть как это делается? Вот если у вас есть агентский договор, да, выделен ваш открыт расчетный счет 408.21 специализированный, это ваш кошелек, на который вы в качестве погашения, значит каких-то платежных требований кладете свою сумму положили туда 10 тысяч рублей к примеру да и вот какая-нибудь мосводоканал например выставляет вам согласно вашим же показаниям приборов учета да индивидуальный приборов учета вот вы там 10 кубометров воды израсходовали холодной да и там 20 горячий, ну к примеру и вот она вам выставляет по тарифу тот который вы согласовали с ней все в порядке да она вам выставляет начисление но при этом начисление она вам присылает мало того, что акт выполненных работ, да, все-таки это услуга, это не товар, вы не воду покупаете. Ребят, запомните, вы не воду покупаете, вы не свет, вы покупаете услугу. Да, то есть транспортировка воды, потому что вода – это жизнеобеспечивающий ресурс. Вы можете платить только за транспортировку. И, собственно говоря, вы за кубометры платите не потребленной воды, а использованной воды. То есть сколько вы кубометров через себя прокачали, да, сколько вы ее там испачкали. Вот, вот вы за, за вот эту вот, за поймите, что вы не, не, не за то, что вы ее там съели, куда-то дели, да, вертолеты за окном помыли, а сколько вы через себя пропустили. То есть, по большому счету, тариф-то за транспорт, то есть они указывают вам услугу какую? Транспортировки воды в вашу квартиру, да, а вы уже там распоряжаетесь по своему усмотрению. Даже если вы ее все выпили, да, вы ее все равно куда-нибудь выписаете, она все равно к ним вернется. Да? Никуда она не денется. У нас круговорот воды в природе – это замкнутый цикл. То есть с планеты вода никуда не денется. Вот, поэтому пусть не придумывают, что вы ее потребляете. Вы ее не можете потреблять, вы ее используете, вы пользователи. Вот, потому что вы руки помыли, да, посуду помыли, куда она делась? Она опять же в тот же водокв... в Мосводоканал на очистные сооружения вернулась. Да? Там прошла рекультивацию, реобработку, там что-то с ней там еще произошло, и вот она опять вам в краник подалась. Поэтому такой замкнутый цикл. Значит, смотрите, вот выставил вам э, Мосводоканал счет. Вы по этому счету берете и смотрите, значит, ага, первичная документация, да, то есть должно быть закрыто актом выполненных работ, но акт э, по закону раз в три месяца подписывается, да, вот, соответственно, они нам должны там актик как-то прислать раз в три месяца, вот, вы уже посмотрели, что, ага, значит, вам такая-то компания сделала начисление, согласно этому начислению, да, значит, у вас платежка покрылась, вот, то есть 10 тысяч рублей там уменьшились на сумму вот этого начисления Мосводоканала, то есть вы это можете отслеживать на своем счете, и все за этим прекрасно бдить. Вот когда есть первичная документация, вообще все просто. Вот Мосводоканал вам выставляет как раз-таки и регресс. То есть они подтверждают, что да, действительно, как бы вы с одной стороны подтверждаете, что вы там 10 кубометров воды через себя пропустили, они вам на это делают начисления, да, Тут как бы все схлопывается. Вот, Но когда управляющая компания встает в этот процесс да, и говорит, что мне на общий счет вы скидываете, вы говорите, хорошо, подтвердите мне. Подтвердите мне, что именно я должна, именно я. Они не могут это подтвердить, ребят. Просто не могут, понимаете? Не могут. Потому что, а как они, у них есть внутренние лицевые счета. Так вот еще раз вопрос, а на каком основании вы сделали эти внутренние лицевые счета? Каким нормативно-правовым актом вы регламентировали вот именно вот этот процесс? то есть где написано что на квартиру создается лицевой счет и что должно быть включено в этот лицевой счет пожалуйста мне вот Давайте посмотрим, что это за документ, на основе чего вы это сделали. Как правило, затык. У них там, они хлопают глазами, документ предоставить не могут. Вот, у кого есть такой документ? Ну, пришлите, давайте разбираться, да, на основе чего. Давайте посмотрим, что это за документ, как им пользоваться. Мне на сегодняшний день еще ни одна управляшка не предоставила такой документ. На основе чего и как формируются лицевые счета. Есть внутренние распоряжения, есть какие-то инструкции, есть еще какая-то фигня. Но, ребят, должен быть законодательный нормативно-правовой акт. Да, Не инструкции, не распоряжения, не методические указания, не еще чего-то там. Вот как у нас, вот, допустим, электросеть очень любит вот у нас внутренние методические указания. Да, Вы там свои инструкции, что хотите с ними делайте, да? Они не порождают правовых последствий. Вот просто не порождают. Для меня правовых последствий нет. Поэтому, что вы там внутри делаете, меня это не колышет. Вы для меня сделайте хорошо, красиво, чтобы я, именно я, могла свои начисления, там и свои потребления отслеживать. Да? Никто этого не делает. Поэтому, ребятки, когда к вам предъявляют некий долг на основании неких оферт, что такое оферта, да, это некий такой, ну, квитанцию вам присылают, почему она оферта? Ну, про это уже сто раз рассказывали, я не буду углубляться, потому что она не соответствует признаку платежного документа, вот кто бухгалтера. Да, что, что за платежный документ, откуда платежный документ? Есть федеральный закон о бухгалтерском учете, и там все четко написано, да, что такое документы первичной отчетности, что такое вообще бухгалтерский документ, что любой бухгалтерский документ, особенно первичной отчетности, должен быть с печатью организации и за подписью главного бухгалтера. Иначе он является просто офертой, то есть предложением. Если человек добровольно акцептует оферту и платит, то это как бы добровольные пожертвования. Если не акцептуют, ну, значит не акцептуют. За это не может возникнуть никакой ответственности да, за то, что вы не оплатили оферту. Поэтому если к вам присылают квиточки без печати, без подписи главного бухгалтера, это просто оферты, можете их выбросить вот Они ни к чему не обязывают. Если же на основании этих офертов к вам управляющая компания предъявляет претензии, особенно судебные претензии, да, в первую очередь надо спросить, а вот эта ваша оферта именно для меня подтверждена? Первичной бухгалтерской документацией подтверждена или нет? Вот как вы можете доказать, что долг именно мой? Как вы можете доказать, что именно я не платила? Покажите, пожалуйста, выписки банковские, все что угодно, что именно, а я вам говорю, что я платила. Понимаете, все. И а, на самом деле по ГПК есть такой пункт, что доказывать должна та сторона, которая имеет на это возможности. да. Конечно, судья может сказать, что ну вы же платили, раз вы платили, значит, вы должны подтвердить. А я могу сказать следующее, что по закону, ребят, по закону, Закон таким образом хитро сделан, что во все эти управляющие компании вы вообще должны платить только наличкой. Только наличкой, исключительно. Как вы можете подтвердить, что вы платили наличкой, если в компании ни в одной управляшке не установлены кассовые аппараты? Если вам чеки не выдавались. Им запрещено, вообще на самом деле, почитайте, им запрещено принимать у вас деньги на расчетные счета с физлиц. Вот, вот есть такое, такая штука, <смех> можете это поисследовать, им такие вещи запрещены делать. И вообще должно быть только наличкой, поэтому как? Почему сейчас министр ЖКХ там это взвилось, что как это так, обязали всех поставить вот эти вот онлайн-кассы, да у нас сейчас все ляжет. Почему? Все такие сидят, думают, мне тоже задают вопросы. говорят, а какие онлайн-кассы, если они все на счета собирают? Я говорю, так вы внимательно законы изучите. Они обязаны собирать с вас наличкой в пункте приема платежей. Они должны оборудовать по закону кассу, поставить кассовый аппарат, да, сделать договор с инкассацией, как положено, да, об изъятии денежных средств из кассы. То есть они должны оборудовать пункт приема платежей. Они этого не сделали. Да? Вот. Сейчас их обязали всех поставить кассовые онлайн-кассы, вот эти, да, кассовые аппараты, которые к налоговой привязаны нового поколения, и они там все легли. Почему они сейчас этот закон лоббируют? А как так? А у нас люди <laughs> вообще ни сном, ни духом. Как это? Мы платили всегда безналом. Я говорю, вы знаете, что вы нарушаете закон? Как это? Почему это? Я говорю, ну, мало того, что вы не на, на неопознанные счета платите, да, так еще и в, в какую-то копилку за вознаграждение, да, так еще и, собственно говоря, безналом. Что вообще там? По законодательству не Учтено, чтобы вы за безнал, по безналу платили. Просто нет такого законодательства, не предусмотрено, скажем так, да, фигу... выражаясь их языком. Поэтому, ребят, тема скользкая: вот, рассказываю вам про то, что любые к вам требования, да, и предъявление там, и приклеивание к вам ярлыка должник, должны быть подтверждены и должны быть оформлены в форме регрессных требований. То есть первичная бухгалтерская отчетность, четко доказывающая и показывающая, что именно вы должник. Не ваши там с не соседи, не там еще кто-то, а именно вы. Вот как они это могут доказать? Это уже их проблема, понимаете, как они это будут доказывать. Поэтому э, на регресс можно ссылаться и нужно ссылаться, да, что докажите, докажите, в чем возникли убытки, и именно по моей вине. То, что вы не платите, ну хорошо, я не отзываюсь на оферту. Это не законодателям не предусмотрено за это ответственности, понимаете, за ни отзыв на оферту, нет, еще, еще нас не обязали там ни уголовной статьей никакой, понимаете, какую-то ответственность за это нести. Имеете полное право отзываться на оферту или нет. Если это не первичный платежный документ, то есть почему сейчас вот эта вот история, что платежки не являются а, бухгалтерской отчетностью, да, а являются именно... Именно офертой. Потому что если вы не оплатили платежный документ, ребята, не оплатили регрессное требование, вот здесь уже а, вы несете полную ответственность, понимаете? Потому что к вам применяется статья 10.81. А если это оферта, то к вам она не применяется. Вот и вся разница. Если это без подписи, без печати, тогда мы смотрим статью Гражданского кодекса оферта. Если это с печатью, с подписью, тогда на вас действует 10.81 статья ГК, да, это регрессные требования. Вот и вся разница. То есть, когда к вам предъявляют претензии, вы спросите, мы с вами сейчас по какому, по какому статье, статье закона будем беседу вести? По регрессному требованию или по оферте? Если по оферте, то я имею полное право, законодатель не предусмотрел какую-либо ответственность за отказ от оферты. Вот. А если по регрессу, то, пожалуйста, первичные платежные документы покажите, будем разбираться. Вы, вы должны доказать, не, не вы, не, это не ваша задача доказать, а задача управляющей компании, вам доказать, что вы должны. Если они будут говорить, что там штрафы, пение и бла-бла-бла, ничего подобного, сразу заявляйте им в письменном виде, со ссылками на статьи гражданского кодекса, да, что пока кредитор не исполнит всех своих обязательств, должник ничего никому не должен. То есть должник не является должником по факту. Вот заявляете прям под печать о приемке, да, то, что с вас управляющая компания это взяла, заявление положили, все, никаких процентов они с вас не имеют права насчитывать, вообще никаких, абсолютно, даже если вы не сделали это заявление, ребята, скажем так закон он есть был и будет понимаете да то есть вы в любой момент можете сделать это заявление ничего страшного даже если вас приведут в суд и насчитают вам вот такие вот пени штрафы коэффициенты и все остальное вот за то что вы не платите за то что вы чего-то там не подаете вы скажете что ничего подобного это все неправомерно потому что согласно вот такой статье должник не является должником и показываете что вы с такого-то момента компанию уведомили да, о том, что пока кредитор не выполнит всех своих условий договора, а он по закону о защите прав потребителей, ребята, обязан вам предоставить полную достоверную информацию о договоре, даже если это был Устный договор, да, даже если это был конклюдентный договор, даже если это был договор в простой письменной форме левой, кривой, косой, неважно, вы в любой момент имеете право по закону о защите прав потребителей узнать полную достоверную информацию о договоре. Вы имеете право запросить все, что будет подтверждать именно ваш долг. Вы имеете право запросить все у компании, компания обязана предоставить по Конституции Российской Федерации. По закону СССР о предоставлении информации гражданам от организаций да, и государственных учреждений вы э, имеете право запросить и, пок, и, пок, и иметь на самом деле время для анализа, изучения этой информации, да, для того, чтобы убедиться в добросовестности и, как это в налоговом законодательстве говорится, Убедиться, какое-то слово есть, очень добропорядочности контрагента, да. То есть, по большому счету, нам, нас законодатель уже и так обезопасил. То есть, вы не платите не просто из-за того, что вы сволочь последний, или у вас денег нет, да. вы проверяете контрагента на его, собственно говоря, порядочность. А вдруг он денежные средства отмывает, а вдруг он там легализации, еще там чем-то занимается терроризмом, непонятно, да. То есть, по большому счету, у вас основания есть всегда, все приостановить, уведомить, сказать, «я не буду». Вот пока вы мне все не предоставите, я не буду. Сейчас я точно знаю, что управляшки делают следующую подставу. Они вам присылают по описи, по вашему запросу, кучу макулатуры, либо резаной бумаги. Вот вы это письмо получаете на руки потом вскрываете и удивляетесь, что там куча макулатуры, есть опись, а в описи все все предоставлено. 1, 2, 3, 4, 5, все, что вы запрашивали. У них для суда это есть, а у вас, понимаете, вот такой вот пердюмонокль выходит. Поэтому, ребятки, рассказываю всем такую информацию, что если вы кого-то запросили предоставить информацию и запросили это сделать в письменном виде, да, посредством по Почты России, Приходите на почту России, когда к вам приходит это письмо, этот ответ, делайте следующее. Вот сейчас, пожалуйста, вот запомните, я вас умоляю, потому что случаев подстав очень много. Потом ничего не докажете, что вам ничего не предоставилось, понимаете? Они вам будут говорить, что мы все, вообще все предоставили, все доказали, все вы должны. А у вас по факту на руках ничего нет. И делается это сплошь и рядом. И у меня так делают. И мне моя управляшка все то же самое присылает. Кучу резаной макулатуры. Красивая отпись. Прям на один раз, два, три все, все, все предоставили. Прям молодцы какие, понимаете. И по весу письмо сходится. Они же уже прям четко по граммам знают, сколько листиков надо положить. И все, все, все сходится. Понимаете, там 23 вам листочка отправили. Прям по весу 23 все сошлось. И вообще не прикопаешься. Короче, делайте так. Приходите на почту что получать вот это вот заказное письмо. Они, как правило, делают заказные сописью. А, значит, при сотруднике а, почтового отделения письмо в руки не брать, ничего не подписывать, никаких этих. Просто предъявите там квитанцию или что у вас там пришло, да, что а, вот ко мне пришло вот такое письмо. Что это такое? Скажите мне от кого. Они обязаны его перед вами положить. Руками ничего не трогаем. Никаких отпечатков, ребята, не оставляем. Никаких вообще ничего не трогаем. Понятно? Значит, а, говорите, вызывайте старшего, смены там, я не знаю, почтового отделения, как угодно, там всегда есть старшие смены, вызывайте старшего смены и просите а, при вас его вскрыть, и составить акт, если там а, опись не совпадет, составить акт а, и отправить содержимое значит, отправителю обратно. Вот только таким образом. Руками ничего не трогаем, ничего не подписываем. Пожалуйста, кто а, на почте России установил себе смс-ки. Да, для того, чтобы забирать не, не с паспортом, а ходить с смсками. Отменяйте нафиг все смски. Я вам объясню, почему. Потому что вы заберете какое-нибудь письмо чисто там из ГИБДД или еще какую-нибудь лабуду, да, а они под эту смску подгонят все. И что вы забрали в этот день и судебные приказы, и что вы в этот день забрали все-все-все, и вплоть там, что получили все от управляющей компании. То есть они под смс-ку под эту могут подогнать все, что у вас там накопилось за месяц, понимаете, а то и за два. Поэтому никаких смс. -ок. Только собственноручно, только по корешку. Вот пишите, что принял с паспортом и таким-то. Все эти смски убираем нафиг на Почте России. Прямо отказываемся, закрываем этот сервис. Он нам больше не нужен. Потому что, ребята, случаи установлены. Вы потом ничего никому не докажете, почта России там, знаешь, ну, ответит вам ай-яй-яй в лучшем случае, мы там всех наказали, но те же люди будут дальше работать и дальше вас подставлять. И когда вы придете в очередной раз к приставу или в суд, уже выяснится, что вы все давно получали, и они вам покажут даже вот с подписями, со всеми отметками, что вы, вы лично пришли, вы лично получили, вот, и расследование показывают, что вот таким образом почта это делает. То есть они в сговоре, понимаете, да? Поэтому, ребята, делаем следующее. Приходим на почту и просим старшего смены открывать при вас. Вот они открывают, проверяют. Если все сходится, значит, попросите перед вами положить эти документы, чтобы вы могли визуально оценить. Почему? Потому что сейчас доходит до того уже, что а, название документа совпадает а в тексте написана какая-то лабуда, понимаете, да? То есть они там название пишут о предоставлении, грубо говоря, вот именно такой-то, такой-то информации, а потом в тексте, может быть, не знаю, отрывок Достоевского. Вот. И вы тогда говорите, значит, прошу зафиксировать в акте, что письмо действительно с таким названием, да, о предоставлении такой-то, такой-то информации. А дальше идет а, несоответствующее названию «содержание». И в этом акте прям отражаете, руками ничего не трогайте, прям просите работников почты перевернуть листик, посмотреть, пусть они это все отражают, запечатывают, опечатывают, и с этим актом в двух экземплярах акт подписываете, берете себе, а эту всю вот писульку отправляете в свою управляшку или в свою компанию, откуда она пришла. Есть люди, которые делают следующее, они берут письмо, ну, допустим, из ГИБДД штраф прислали, они, собственно, ручно пишут на конверте, ничего не беря, договора нет, вернуть отправителю. Ребят, вот так я делать, можно. Тоже, как вариант, вам рассказываю, делюсь, да, что так делать можно. Если у вас там ГИБДД или еще какие-нибудь штрафы вам приходят, пение и так далее, да, там налоги, вот, можете также писать и возвращайте все отправителю. И э, самое главное, чтобы просите работника почты, чтобы устояла отметка «возвращено отправителю». Вот, Пишите там адресом, ну не пишите там, многие пишут там адресом ошиблись, нет такого получателя и так далее. Нет, ребята. Четкая формулировка. Договор с таким-то отсутствует, вернуть отправителю. Все. И пусть они назад получают, лишь бы они, сама почта не проставила вот этот вот идентификатор, да, в номер треки, чтобы не проставлено было, что вам выдано. То есть делайте возврат, ребят, возвращайте им нафиг все в этой борьбе вообще, возвращайте им нафиг. Они вам пару раз поотправляют, потом найдут другие варианты. Ну вот на такие варианты, пожалуйста, с почты России отправляйте все взад. Вот, это что касается регрессных требований, да, опять же вернемся к нашей теме. Вы должны понимать, что если к вам предъявляют какие-то финансовые претензии, вот вообще на самом деле сейчас практически все незаконные финансовые претензии, да, незаконные финансовые требования, вы должны четко дать понять что мы сейчас в каком с вами русле будем разговаривать? По офертам, либо по регрессным требованиям. Если по регрессам, первичку мне на стол. Если э, по оферте, то законодателям не предусмотрена какая-либо ответственность от отказа от добровольной оферты. Если у вас есть какие-либо другие основания да, или доказательства того, что это не оферта, пожалуйста, в письменном виде. Все, ребята, разговор должен быть короткий, корректный. да, и без различных, ну не знаю, разведений там соплей на глюкозе, да, давайте не будем нервы друг другу мотать, все должно быть корректно. Регрессом пользоваться можно и нужно. Как он работает, читайте кучу материалов в интернете. Страховщики им пользуются вдоль и поперек, но это вам не запрещает пользоваться. На самом деле им пользуются все компании регрессными требованиями. Вот, выставляют, да, кто-то за кого-то как-то оплатил, да, тем более, тем более ЖКХ. Это вообще их родная стихия, да, этот регресс, вообще просто родная стихия. То есть они вам говорят о том, что они за вас, как, а мне вообще управляшка говорит интересные вещи, мы всем домом за вас платим. Я говорю, да ладно, прям за меня платите? Да, мы всем домом за вас платим. Я говорю, что вы говорите? А вы можете доказать, что вот прям у вас есть квитанция, да, что вы за Ольгу Хмелькову заплатили за 10 кубометров воды? Вот именно вы нет, мы всем домом. Я говорю, хорошо, всем домом, но именно за меня. Вот дайте мне такой документ. Понимаете, все, на этом ступор, на этом хлопают глазами. Ну как же, но ну мы же за вас платим. Я говорю, куда платите, кому платите и почему за меня платите? Мне непонятно. Если счет выставляется на 600 кубометров и оплачено из общей кормушки 600 кубометров, почему за меня-то? Я-то здесь при чем, понимаете? Вот, у вас есть, это ваша... Скажем так, это ваше право, да, это, это даже не обязанность за меня платить, это ваше право. Вы так решили, по своей доброй воле вы так решили, что вы будете оплачивать. Вы так а, организовали свой бизнес и свои взаиморасчеты с вашими там партнерами, да, что вы вот так вот платите. Так ко мне какие претензии, если это вы так сделали? Вы поймите, вы переводите мячик на их сторону, ребят. То, что они через одно место все это организовали, вы здесь ни при чем. То есть любая организация имеет право сделать свои бизнес-процессы, как ей удобно. Вот если организация построила свои бизнес-процессы таким образом, что э, ничего невозможно доказать, да, что это именно мои убытки или еще что-то. Потом есть еще следующий вариант. Значит, Вы можете зайти, каждую управляющая компания обязательно, ежегодно, отчитывается на порталах государственных муниципальных порталах и в МОЗЖ-инспекции отчитывается о прибыльности, об убыточности и так далее. Обязательно финансовые отчеты ежегодно, не по-моему, в апреле выкладываются. Значит, идете на портал, скачиваете себе этот отчет, разворачиваете там, где убытков нет понимаете все вопрос закрыт какие ко мне финансовые претензии вот если бы были убытки да то там бы должно было быть отражены эти убытки что вот такая-то иванов иван иванович не оплатил воду да поэтому у нас вот здесь вот минус да, понимаете но убытков нет у компании. А если у компании нет убытков, убытков как она может к вам предъявить какие-то требования? Да, тогда регресс тут не работает, ребят. Тогда, ну, э, ну как вы, вот, ну как? Это ваша финансовая деятельность, я к ней какое отношение имею? Вообще, должны понимать, да, вот я в предыдущую лекцию очень подробно рассказывала, что с любой компанией должен быть договор. Нет договора, нет разговора. Все, все коротко, не надо размусоливать. Нет договора, нет разговора. До свидания. Вы никто и звать вас никак. Гражданский кодекс здесь на моей позиции. Значит, если есть договор, да, то там пункт 2 действует. Вот, ну там по номеру посчитайте какой. То есть какой это договор, липовый или не липовый, да, или он действительно был утвержден всеми. А, тоже проверяйте, да, потому что сейчас дурят кто как хочет. Ребят, только пользуются они тем, что мы юридически безграмотные слои населения, да, такие вот бабушки наши, там, да, и вообще люди все, всех заставили работать, да, у всех работы, семьи, все дела, загнали людей в, такую, в такие условия, что людям даже опомниться не, некогда, просто вот по кругу, по как белки крутятся, да, ну когда, когда они будут там изучать что-то, но ну, некогда, вот, поэтому, ребят, с регрессом очень хороший такой вопрос, просто мне тут прозвучал этот вопрос, нужно его раскрыть. Чтобы вы понимали, что это такое. Регресс – это все, что подтверждено первичной документацией. Что кто-то за вас заплатил именно за вас, где будет написано ваше фамилия, имя, отчество, ваши паспортные данные. Именно за вас кто-то понес расходы, и теперь он взыскивает эти расходы. Понятно, что такое регресс? Потому что все, что они предъявляют, типа там как-то они насчитали и там за оферту должны. Если вы не член кооператива, до свидания всех в сад. Члены обязаны, да, с членами грустнее. Поэтому все члены, вам всем привет. Первое, что вы должны сделать, выйти нафиг из своего кооператива, чтобы у вас появились хотя бы шансы на защиту. Потому что в вашем положении вы беззащитны. В Какую бы сумму они ни написали, если вы член, вы обязаны платить, и закон будет не на вашей стороне. Вот, ребят, если есть вопросы по регрессу, пожалуйста, задавайте. Да. А вообще, то, с чего следует изучить эту тему, это закон о бухгалтерском учете. Федеральный закон об учете, пожалуйста, изучите, там все прописано. Что должно быть в первичной документации, да, в какой валюте это все должно быть. Все, все, все, там все прописано. Печать, подпись, на вот за кого платили, когда платили, на основании какого договора платили. Понимаете, вот это все должно быть учтено. У них этого нет ничего. Все, всем удачи, всем пока.